Две мясных котлеты гриль, специальные соусы, огурцы, салаты, лук. Так, так. А! Ной! Только так и это? Нет. <говорит> да ладно вам, смешно же. Чарли. Провалить.